Участник тренинга делится впечатлениями. Был на конференции, выходит спикер и начинает говорить очень правильно, правильными словами, правильными фразами, правильно расставляет паузы, правильной рукой взмахивает в правильный момент и делает правильный жест. И от этой правильности, говорит он, аж тошнит, я не хочу быть таким правильным. Почему так произошло? Дело не в правильности, дело в том, что форма победила содержание. Спикер думал не о том, как убедить аудиторию своей идеи, а как сыграть роль убедительного спикера. Форма важна, но содержание, идея всегда на первом месте.